Ментальные болезни, то есть болезни нашего ума, ограничивают нас в области ума, знаний и, ну скажем так, общения, да, отношения с своим умом, со своими, со своими разными проявлениями в этой жизни. Болезни эмоционального тела ограничивают нас в общении, в отношениях, в эмоциях делают нам проблемы. Например, ты боишься пойти на улицу, поэтому ты не можешь общаться с людьми. Например, ты боишься, что тебя обидят или подумают про тебя не так, ты не можешь построить отношения. Например, ты боишься своего начальника, не можешь пойти и договориться о более высокой зарплате. Некоторые люди боятся устроиться на работу, познакомиться, проявить свое какое-то таланты свои, да, пойти бизнесом начать заниматься. Это все вас ограничивает в той области, в которой у вас болезнь. Вы когда-нибудь задумывались, что деньги это тоже некий план? Деньги тоже к чему-то относятся. Деньги тоже это часть моей жизни, моей. И если у вас есть денежные заболевания, надо лечить точно так же, как физические, точно так же, как ментальные. То же самое, деньги. Нет у тебя денег, значит ты больной в какой-то области своей, себя, своего мышления, своих эмоций, своих физических действий деньги относятся ко всем твоим деньги как лакумовая бумажка то есть на все свои тела ты можешь почувствовать влияние денег если тебе заплатить например тебе сейчас премию заплатят 100 тысяч ты как себя почувствуешь что ты будешь думать и что ты будешь делать и кажется, что у тебя есть некие другие действия которые соотносятся к тому когда у тебя денег много а если вам не будут платить полгода, у некоторых сейчас и а началось в голове и там где-то внутри о, что-то сжалось, где-то что-то зашевелилось, куда-то побежало, закололо, зажгло то есть у нас есть целая куча реакций поэтому давайте вернемся к этому вылечить можно только то что ты видишь что у тебя болит да если у тебя воспаление и вылез там фурункул где-нибудь неважно где то ты видишь и начинаешь что делать лечить фурункул правильно а то что у тебя внутри воспаление ума не хватает мы не знаем что внутри нас происходит то же самое и с деньгами та же самая фигня поэтому возвращаемся болезнь это сила ваша которую вы когда-то где-то каким-то образом заключили в одном месте и оно там сидит вибрирует и орет: вытащи меня отсюда не хочу здесь больше сидеть Вынь меня денежные заболевания то же самое мы сейчас пытаемся с вами разобраться делали ли вы уже тогда так, когда-то такие действия пробивали ли вы денежный потолок вы хоть задумывались когда-либо что это такое вот потолок вот я мне его надо пробить это как мне туда надо подпрыгивать ну то есть это чрезмерные усилия это раз второе как мне надо биться башкой в потолок чтобы его пробить это два третье когда я его пробью что будет во-первых, у меня вся башка будет в крови, потому что я дебил, да? Прыгаю и бьюсь головой в потолок, это раз. А второе, когда я его пробью, что произойдет? То есть, когда ты пробиваешь потолок, ты обратно падаешь с окровавленной головой. На... Зачем это делать? Нахрена нужно этому учиться и вообще зачем думать об этом вообще? Пробивать денежный потолок. Когда вы пытались сдвинуться с мертвой точки. То есть вот в жизни вашей была мертвая, ну, вот как Ирина, например, да, написала, что сидит, сейчас доходы упали, как бы на, на хватает на основное, но вот на, на что-то другое уже денег нет. И надо сдвинуться как-то с мертвой точки. Вот кто пытался сдвинуться с мертвой точки? Тут знаете еще в чем вопрос? И не получилось, да? То есть это это проблемные. Какие-то задачи, которые вы пытались сделать, а у вас не получилось. Дальше. Прочищали финансовую трубу. Не знаю как, но, например, мы там много раз это делаем на практиках. Но это делается в купе с многими другими практиками, техниками. И это никак не оторвано от цели, от жизни, от ментала, от, ну, и от других наших задач. То есть мы это делаем, прочищаем финансовую трубу, но когда это часть нашей работы над собой. А кто вот сидел просто так и прочищал, прям, я не знаю, как вы это делали, ершиком там, или как-то по-другому, кто уже пробовал и не получилось ничего. Это проблема самолечения, почему не получилось, да, потому что когда человек пытается самолечиться, а потом вдруг оказывается, что у него вообще другое болело, да, он, он спать не может, потому что у него там мысли какие-то. И он начинает пить там, валерьянку, например, чтобы успокоить себя. И вот он ходит как дурак, ну в смысле после валерьянки дурной ходит, а мысли все равно у него в голове и спать он не может. <с> Это вот забавно.